Первые упоминания о церкви Быкова начинаются с 1628 года. По некоторым источникам она была деревенной, Хотя еще в XIV веке Дмитрий Донской перед Куликовской битвой завещает село своим сыновьем Василию Ивану. Но мы знаем, что такое село. Это большое крестьянское селение, имеющее в обязательном порядке церковь. В 1704 году есть упоминание о строительстве и освящении каменной церкви во имя Рождества Христова. Как она выглядела, неизвестно. Возможно, в дальнейшем она имела значительное перестроение. В 1762 году Михаилу Измайлову, который на тот момент является губернатором Москвы, село Быкова вместе с церковью было подарено самой Екатериной Великой. Но по некоторым данным село ему подарил ее муж Петр III. И уже в 1771 году Измайлов пишет доношение о том, что колокольню церкви находится в ветхом состоянии и может развалиться. Почему каменная церковь пришла в негодность за 67 лет, неизвестно. В 1775-м Измайлов просит разрешения починить иконостас, а через год священник этой церкви просит перекрыть кровлю. В 1780 году, после смерти его супруги, Измайлов решает возвести новый храм взамен старого. И через три года получает проект храма, в котором не указан автор. Точного упоминания об архитекторе и авторе проекта нет. Его приписывают и Василию Баженову, и Матвею Казакову, и Алексею Бакареву. И в декабре этого же года строительство Нижнего храма завершается, а в конце декабря храм был уже освещен. То есть на строительство Нижнего храма ушло меньше года. Через пять лет, в 1788 году, освещается и верхний храм. Сохранились некоторые проекты храма, на некоторых отсутствует лестница со стороны главного входа. Вот на этом начерчены парные павильоны. Очень интересный рисунок Алексея Бакарева. Правда не ясно, откуда взялись скульптуры на переднем плане. Отсутствуют часы на левой колокольне. Погода, которая совсем не соответствует апрелю месяцу. По подписи ниже ясно, что она написана в апреле 1804 года. Точная дата почему-то затерта. Да и местность вокруг церкви не соответствует. На сохранившихся планах усадьбы храм тоже имеет разные виды. Вот один из них. А вот старые фотографии храма. Первый двухколокольный храм в России был построен в Санкт-Петербурге 1720 год. Это собор Александра Невской Лавры. Храм по мере своего использования терпел различные перестроения. Так с 1856 года по 1858 перестраивались и расширялись прямоугольные трапезное под руководством архитектора Малиновского. В эти же годы были утрачены часы с одной из колоколем а позднее колокола со второй башни. Отдельная колокольня была построена ранее, в 1883 году, хотя договор на строительство был заключен около 45 лет назад, с архитектором Иваном Таманским. Скорее всего, строения перестраивались разными архитекторами в разные годы. В любом случае, сейчас мы можем любоваться прекрасным архитектурным сооружением, которое до сих пор не имеет однозначной истории.